Геймерская станция «Барский» — готовое дизайнерское решение для игрока, ученика или домашнего использования. За ней удобно играть, работать, сидеть в телефоне или расслабляться под любимый сериал или музыку. Состоит станция из дизайнерского стола с LED-подсветкой и игрового кресла. По желанию можно добавить мобильную тумбу. Кресло подойдет для взрослых и подростков ростом до 180 см., Высота сидения подлокотника и подголовника регулируется. Есть механизм качания и фиксации в вертикальном положении. Конструкция спинки состоит из трех частей, ответственных за максимальную поддержку каждого отдела спины человека. Эргономика кресла позволяет сохранять правильную позицию ног, бедер и не перенапрягать запястья. Кресло, поднятое на максимальную высоту, легко заезжает под стол. Ноги не упираются в крышку. LED-подсветка эффективно впишется в интерьер вашей комнаты. С такой подсветкой при выключенном свете глаза не будут напрягаться. Вы сможете с легкостью различить предметы. Эта модель представлена в двух цветовых решениях – красном и синем цвете.